Дорогие друзья, мы подошли к пятому пункту. Обстановка или исторический анализ первого века. Будет много информации, будет много фактов. Если будет возможность останавливать данное видео, записывать какие-то отдельные моменты. Это важно в контексте написания книги Откровения. Все-таки мы изучаем книгу Откровения. И знать то, что происходило в первом веке, очень-очень важно. Важно. Потому что книга Откровения написана в определенных условиях. И эти сами условия могут помочь нам понять правильно книгу Откровения. Итак, давайте мы перейдем к нашему сегодняшнему пункту. Обстановка. Или, как мы уже сказали, исторический анализ первого века. Итак, цель. Цель данного пункта. Дать общую характеристику политического, а также религиозного влияния Римской империи на жизнь иудеев и христиан первого века. И для начала вспомним книгу Даниила, в частности, вторую главу, где Вавилонскому царю Навуходоносору снится пророческий сон. В этом сне Навуходоносор видит будущее четырех животных, которые сменяют друг друга. Между прочим, здесь нет ничего удивительного, почему Бог сравнивает империи с животными. Потому что люди, не ищущие Бога, они подобны животным. Между прочим. На данном канале есть видео, которое посвящено этому, этой теме. Какие же животные увидел Навуходу Носар? Он увидел льва, медведя, барса и затем какое-то страшное животное, аналогов которого в нашем мире попросту не существует. В этом пророчестве нетрудно разобраться. Для этого достаточно посмотреть на историю. Вавилонская империя, затем ее сменила Медоперсия, потом Греческая империя во главе Александра Македонского и, наконец, Римская империя. После смерти Александра Македонского в 323 году, до Рождества Христова, Греческая империя буквально начала трещать по швам. Власть приняли четыре военачальника Александра, так называемые диадохи. Пока эти военачальники или диадохи сражались между собой, Римская империя набирала обороты. Итак, у нас первый век. Весь на тот момент цивилизованный мир уже находился под римской властью. Итак, перед вами таблица. В данной таблице мы видим годы правления этих императоров, мы видим их имена, видим события, какие библейские события происходили при их жизни, и видим события. И в писании. Давайте перейдем к нашему первому императору Октавиану Августу, или Гай Юлий Цезарь Октавиан Август. Правил с 16 января 1927 года до 19 августа 2014 года. Собственно, Иисус родился во время правления римского императора Октавиана. Август отличился мудростью в управлении государством. Он сделал много реформ в стране, изменил подход к своей армии, сделал ее Скажем так, более профессиональный. Август дал покой и мир римским гражданам. Так называемый Пакс Романа. Но для нас важно не то, что он делал для страны, а какова, какова была его политика по отношению к юдеев. Ведь на тот момент христианство еще не существовало. Из самой Библии мы можем узнать, что Август сделал перепись населения. Эта перепись привела Марию Иосифа в так мы читаем Лука, глава, первый стих. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Так он облегчил процесс призыва в армию и введения налогов. И да, мы знаем, что налоги для людей в первом веке были весьма тяжким игом. Август поддерживал хорошее отношения с иудеями. Он приказывал дважды в день приносить в храме жертвы за его счет и приветливо встречал Ирода. Ирод был управляющий иудейской провинцией или той области, хотя при августе началось становление культа императора. поначалу началу августу не поклонялись наравне с богами, однако его имя включали во все официальные молитвы и клятвы, а также в гимн жрецов Салиев. К слову, Август не так стремился к ведению официального культа в стране, все же он возводил храмы в свою честь. Например, храм Августа. В Римском храме ежедневно приносились жертвы за императора, точно так же, как ранее приносились за персидского царя. Если хотите, можете прочитать Ездор 6, главу 10 стих. Также в Римской империи был введен культ империи, поклонение Риму как государству. Во многих местах народ поклонялся самому императору как господу и богу хотя с точки зрения иудуизма, которая исповедовала монотеизм то есть веру в одного бога а я хочу напомнить что христианство к тому моменту еще не существовало это было просто немыслимо то есть для иудеев для иудаизма это было просто немыслимо поклоняться чужим или многим богам хорошо однако что август не вмешивался в религии иудеев итак на смену Октавиана, то есть Августа, приходит его приемный сын Тиберий. Тиберий Юлий Цезарь Август. правил с 14 -го года по 37 Хотя он был соправителем Августа с 12 -го года. Итак, Тиберий. Давайте откроем Лука, 3 глава. И прочитаем первый стих. В 15-й же год правления Тиберия Кесаря Кестер – это тот же император, когда Понтий Пилат начавствовал в Ире, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп – брат его и так, далее, и так далее. В общих чертах Тиберю был 56 лет, когда он стал императором. В 15-й же год правления Тиберия попадается на первый год служения Иисуса Христа. Мы можем так сказать, потому что Иоанн Креститель совершал свое служение, и в этой же главе сказано о том, что Иисус крестился от него. Поэтому Христос начал свое служение, когда был 15-й год правления Тиверии. 14 плюс 15 – 29-й год. Однако, если мы примем во внимание тот факт, что он правил, был соправителем с 12 -го года, возможно, он начал свое служение в 27-м году. Таким образом, он умер в 30-м году. Однако о дате рождения и смерти Иисуса Христа, я думаю, что будет хорошо поговорить как-то в отдельном видео. По напущении своего отца, Тиберий развелся со своей любимой женой и женился на дочери Августа Юлии, которая была женщиной развращенной. Тиберия в народе не особо любили, хотя он на самом деле был мудрым, правителем. Ну, мудрым по человеческим меркам, конечно же. Несмотря на то, что он сам говорил, я государь для рабов, император для солдат, первый среди равных для всех остальных, Тиберий был очень развратным и жестоким правителем. Он мог убить человека за малейший проступок. Когда он встал на престол, он сразу приказал убить всех, кто претендовал на престол. В 26 году по Рождеству Христову Тиберия, назначил Понтия Пилата управляющим иудеей. До этого в иудеи были уже возмущения в народе и возмущения были относительно правления династии Иродов. Поэтому Пилат, как верный и послушный правитель, старался держать порядок. Между прочим, это объясняет тот факт, почему Пилат передал Иисуса народу. Написано, что Пилат не видел Иисуса никакой видны, однако народ кричал распни. Иоанна 19 глава, 12 стих. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг кесарю, ты не друг императору. Помните, Пилат боялся Тиберия, Тиберий был жестоким человеком, поэтому Пилат отдал Иисуса народу, отдал Иисуса толпе, то есть иудеям. Хотя, что интересно, Тиберий восхищался религией иудеев. Например, тем, как они исполняли субботу. Вот что пишет Тиберий Понтиу Пилату. Ничего освященного обычаем не переменяй. Но относись как к святыне и к самим иудеям, и к законам их относящимся до общественного порядка. Итак, следующий император, Калигула, Сапожок. Так его прозвали, Сапожок. У него было... Тяга к переодеваниям, к частным переодеваниям. Калигула объявил себя богом, он был сумасшедшим императором, он одевался в женские одежды, делал маскарады, упивал ни за что. Своего любимого коня инцитата он сделал сначала гражданином Рима, потом сенатором и, наконец, занес его в список кандидатов на пост консула он его сделал также жрецом, а сам Калигула сделал себя богом. При этом за эту должность нужно было платить. Калигула взял и вел налог на всех лошадей Виталий. Если какой конь откажется, то его ждала живодерня. Впрочем, его конь был не только жрецом, но также и богом. Он объявил своего коня воплощением всех богов и приказал его почитать. К обычной форме государственной присяги добавилось. Вот эта фраза – «ради благополучия и удачи инцитата». В конечном счете был сделан заговор, и императора убили. На тот момент ему было 28 лет. За свои четыре года правления и при своих больных фантазиях Калигула вряд ли смог серьезно заняться религиозными или политическими вопросами своей страны. Хотя сам факт, что он потребовал к себе поклонения как божеству, вызывало отчужденность со стороны евреев. Мы помним, что для евреев существовал только один бог. Интересная ситуация, которая произошла с Калигулой и Иудеем. Когда Иротагриппа, юдейский царь, посетил Александрию, жители публично оскорбили его и его последователей, А потом еще пытались принудить евреев поклоняться картинам с изображениями Гая. Евреи пожаловались Калигуле императору, но император не только не послушал их, но и приказал своему сирийскому послу воздвигнуть свою статую в храме в Иерусалиме. У посла, видимо, хватило мудрости, чтобы не исполнить данный приказ. Все же восстания никто не хотел. Впрочем, мне кажется, что быстрая смерть Калигула как раз таки и была вызвана этим его дерзким поступком. Впрочем, для нас более важным мы будем перейти к правлению следующих императоров, так как при их жизни, жизнь верующих людей становится действительно невыносимой. Итак, мы видим уже некий переход от иудеев к христианству. Итак, Клавдий, Тиберий Клавдий, Цезарь Август, Германик. Клавдий, племянник Тиберия, следующий император Римской империи. Вообще, Клавдия считали никчемным. По началу сам Клавдий был далек от политики, он больше занимался научными работами и историей. Клавдий сделал решительную попытку восстановить древнюю римскую религию в ее прежнем виде. Он питал сильную антипатию к чуждым культам. Святоний говорил, что при Клавдии евреи были изгнаны из Рима из-за каких-то восстаний, которые происходили по подстрекательству некого Хреста. Неясно, смешивал ли святой этого Хреста со Христом, или он имел в виду какого-то другого Хреста. Тем не менее, очевиден тот факт, что при Клавдии произошли гонения. Гонения не общего а, характера, тем не менее, гонения такого локального назначения. Итак, давайте откроем Диане 11 глава и прочитаем 28 стих. Един из них, по имени Агав, став предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. После всего Павел, оставив Афинны, пришел в Каринов и нашел некоторого юдея имени Макилу, родом пандинянина недавно пришедшего из Италии, прискил его жену его, потому что Клавдий повелел всем юдеям удалиться из Рима, пришел к ним. Как говорили под подстрекательством некого Хреста. То бишь, Христа, возможно, либо какого-то еврея, который поднял какие-то возмущения в Риме. Возможно, были некоторые споры между иудеями и христианами. И, возможно, на этой почве Тибери Клавдий Цесар Август Германик повелел иудеям удалиться из Рима. Следующий император. Император Нерон. Сегодня мы не будем касаться предыстории того, как он зашел на трон. В этом, безусловно, была заслуга не самого Нерона, а скорее его матери. Итак, Нерон стал императором в 16-летнем возрасте. Первые пять лет правления Нерона были относительно спокойными и успешными. Однако, в начале 60-х годов его поведение резко изменилось. Он перешел от власти к искусству. При этом упреки со стороны некоторых Приближенных воспринимались со стороны Нерона одним, либо смерть, либо казнь. Истории Гай Святоний писал, он казнил уже без меры и разбора кого угодно и за что угодно. Самое значимое событие при жизни Нерона был Великий Пожар. Пожар, который охватил две трети Рима и который оказал самое непосредственное влияние на христиан того времени. Впрочем, апостол Павел и также апостол Петр умерли при правлении Нерона. О достоверности событий не стоит сомневаться, так как большинство историков не описывают данное событие приблизительно одинаково. Правда, существует разномыслие в отношении того, кто же был виноват в данном пожаре. Так из книги Бог Мелдера «Всеобщая история христианской церкви». В июле в месяце 64 года вспыхнул в римском церкви сильный пожар который неудержимо распространялся оттуда во все стороны и свирепствовал до тех пор, пока древние величие императорской столицы не обратилось в пепел. Раздуваемое сильным ветром пламя с бешеной быстротой пожрало все вокруг себя. Весь громадный город с длинными узкими улицами походил через короткое время на одно огромное огненное море. Тацит, известный римский историк, который по точности заслуживает предпочтения перед всеми своими современными, рассказывает, что из 14 частей, на которые делился Рим, только четыре части были постяжены огнем, тогда как три представляли один пепел, а из остальных семи оставались груды, разрушенных наполовину развалившихся домов. Разнузданная стихия свирепствовала шесть дней и семь ночей повсюду с неослабевающей силой. Дворцы, храмы, памятники, роскошные жилища богатых, как и хижины бедных, все было уничтожено до основания роковым огнем. Но все это было ничто по сравнению со страданиями жителей. Дракла стариков, слабость детей, беспомощность больных, безнадежные крики и стоны вдов. Все это увеличивало ужас той страшной картины. Весь город представлял арену неописумного смятения. В то время, когда одни думали только о своей безопасности, другие старались спасти своих близких. Но нигде не находилось верного прибежища. Везде свирепствовал опустошающий огонь. Многие в полном отчаянии повергались на улицах и добровольно предавались огненной смерти. Наконец, алчная стихия не находила боли пищи. Постепенно огонь стал погасать. Теперь поднимался со всех сторон ужасный вопрос. Как мог появиться огонь? Почти все думали, что город был намеренно подожжен и при том по приказанию самого Нерона. Видели разных людей, которые вместе того, чтобы тушить, старались распространять огонь и осмеливались говорить, что им это было поручено. Вообще рассказывали также, что во время пожара император Нерон, истинное чудовище в человеческом образе, стоял на башне, с которой удобно было смотреть на огонь, полюбоваться его успехом, и что он при этом играл на своей любимой гитаре, воспевая «Падение трой». Его цель была, как мы думаем, снова построить город по великолепному плану, с расточительной пышностью и затем назвать его своим именем. Он приступил тот час после пожара к обширным приготовлениям для этого. Но все, что он не делал, не могло снова приобрести ему расположение народа, а также отклонить от него позорного обвинения в поджоге. Наконец, когда вся надежда умилостивить когда-нибудь народ или богов казалась потерянной, он решил сложить вину себя на других. Он знал очень хорошо, как мало пользовались христиане любовью со стороны иудеев, равные язычников, и потому пришел к решению всю вину взвалить на них». Вскоре распространился слух, что почигатель открыт и что преступники – христиане. В были произведены бесчисленные аресты, чтобы, как говорилось, привлечь преступников к надлежащему наказанию. В действительности же, чтобы успокоить негодование народа. Вот так описывает эти события Джон Бокмелдер, ссылаясь на древних источников. Давайте теперь мы непосредственно обратимся к тому, что написал историк Тацит. И вот Нерон, чтобы в обороте.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 Подавлено на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Юдии, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме. Куда-то всюду стекаются все наиболее гнусные и постыдные, и где оно находит приверженцев. Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем, по их указаниям и великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы не были растерзаны насмерть собаками. Распинали на крестах или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освящения. А вот что по этому поводу пишет Эвсевик Иссирийский. Когда власть Нерона окрепла, он устремился к делам нечестивым и восстал на веру в Бога Вседержителя. Писать о всех мерзостях, на которые он был способен, не наша нынешняя задача. Да и многие оставили очень подробные рассказы о нем. Кому любопытно, может ознакомиться с грубостью и безумием этого нелепого человека, безрассудно погубившего тьму людей, не щадившего по своей кровожадности ни родных, ни друзей. Он погубил мать, братьев и жену, словно злейших своих врагов, предав их различной смерти. Не доставало ему одного – стать первым императором-гонителем веры в Бога. Римлянин Тертулиан так вспоминает об этом. «Возьмите записи о вашем прошлом, вы найдете, что Нерон был первым, кто стал преследовать наше учения, когда, покорив весь Восток, стал особенно свирепствовать в Риме. Мы хвалимся таким зачинателем гонения. ибо кто же, зная его, не подумает, что Нерон не осудил бы христианство, не будь оно величайшим благом». Итак, этот первый среди властителей-богоборец и горделиво поднял руку на апостолов. Рассказывают, что Павел при нем был обезглавлен в самом Риме, а Петр распят. Рассказ этот подтверждается именами Петра и Павла, уцелевшими на кладбищах этого города. Безусловно, эти события они оставили неизгладимый след в истории христианства. Римская империя всегда была лояльна ко всем религиям того времени. Сейчас, как мы видим, ненависть окружила христиан со всех сторон. К слову, важно будет напомнить, что при жизни императора Нерона в юридейские провинции начали происходить волнения, которые привели в конечном счете до осады Иерусалима, а за этим и его падения. Об этом мы поговорим через несколько минут. А сейчас мы продолжаем. Популярность Нерона с каждым годом падала все больше и больше. Против него начали строить заговоры, и в конце концов его собственные войска поднялись против него. Тогда Нерон срочно бежал из Рима. Понимая всю серьезность происходящего, Нерон приказал своему секретарю его убить. Так Нерона не стало, он умер в 30-31 год. Да, он был молодым, но и при этом очень жестоким человеком. До чего может докатиться наше греховная Природа. После его смерти войска Римской империи, хотя и не с полным согласием, поставили своего кандидата на пост императора. Им стал Гальба. Долго он не правил, всего лишь 6 месяцев. Против него был составлен заговор и императором стал Атон. Марк Сальви Атон. Против Атона войною прошел пошел Авль Вителий императором назначили его же войска. а он погибает в сражении против Вителия, а тем же временем в юдейской провинции некоторые легионы провозглашают простого солдата Веспасиана императором. Тогда Веспасиан занимался осадой Иерусалима. Доверив осаду Иерусалима своему сыну Титу, Веспасиан направился к Риму. В конечном счете Рим был захвачен в Веспасиян. А сейчас я хочу, чтобы мы остановились более детально над разрушением Иерусалима. Первая иудейская война произошла в 1966 году. Организаторы данного восстания так называемые зелоты. А зелоты с греческого «ревнители». Мы знаем, что апостол Иоанн, апостол Яков, они были как бы приверженцами этой секты. Зелоты... Любой ценой пытались как минимум уменьшить влияние римского господства над иудеей. Все это началось еще с 2 века до Рождества Христова, когда всему тогдашнему миру навязывалась греческая культура. Так вот, сирийский правитель Гай цестии срочно отправился в Иерусалим для того, чтобы подавить восстание. Тогда у него было 12 легионов. Один легион примерно от 3 до 6 тысяч солдат. Он потерял поражение и в конечном счете умер. На смену целью был прислан полководец Веспасиан. Веспасиан, имея в распоряжении 60 тысяч воинов, после долгой осады взял город Йотопату, а потом двинулся на Иерусалим. При Йотопату погибло приблизительно 40 тысяч евреев. В 70-м году он окружил Иерусалим. Кстати, это еще один Хоть и косвенный, но тем не менее для меня аргумент, что Христос умер не в 33-м году, а в 30 году. Ровно через 40 лет произошло падение Иерусалима. Именно то, о чем говорил Христос, что все это будет разрушено. В первые месяцы осады Иерусалима погибло больше 100 тысяч людей. В течение всей войны, по словам древних писателей, было убито 600 тысяч человек при миллионам населения Израиля. Число погибших от голода, некоторые были поданы в рабством, и таким образом у нас такая страшная цифра. Иосиф Лавий, непосредственный очевидец, а также участник осады Иерусалима, писал, «Бедствия Иерусалима с каждым днем становились ужаснее, но они только сильнее возбуждали мятежников и делали их все более свирепыми."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 Ярость никого не различала. Сдавшихся на милость постигала та же участь, что и сопротивлявшихся. Треск плавшего повсюду огня сливался со стонами падавших. Высота холма и величина горевшего здания заставляли думать, что весь город обед пламенем. И ужаснее и оглушительнее этого крика нельзя себе представить. Все смешалось в один общий гул. И победные клики дружно подвигавшихся вперед римских легионов, и крики окруженных огнем и мечом мятежников, и смятение покинутой наверху толпы, которая в страхе, вопя в своем несчастье, бежала навстречу врагу. Со стенами на холме соединялся еще плач из города, где многие, беспомощно лежавшие, изнуренные голодом и закрытыми ртами, при виде пожара собрали остаток своих сил и громко взывали. Наконец эхо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 Так что густота населения породила прежде чуму, а скоро после нее голод. Страшное событие. Теперь неудивительно, почему Иисус заплакал, когда увидел будущее Иерусалима. Страшное наказание. Наказание неверия. Итак, Веспасиан. Во время осады Иерусалима, как мы уже сказали ранее, Веспасиан стал императором Римской империи. после смерти Нерона гонение на время прекратились. Но как бы то ни было, Веспасян придерживался языческой традиции. Более того, он принимал прямое участие в развитии язычества, строил храмы, делал реформы в отношении порядка служения и тому подобное. Сам Веспасян, в отличие от предыдущих своих предшественников, не считал себя Богом, тем более не требовал надлежащего почитания как Богом. Хотя он развивал тему почитания Римской империи. Христианство при его жизни укреплялось и возрастало. Следующий император стал его сын Тит. Еще при жизни отца Тит стал официальным наследником императорской власти. Правление Тита оказалось коротким, чуть более двух лет. Он был довольно-таки щедрым, но при этом и не глупым. Мудро управлял страной, и при его жизни произошли два таких важных момента. Первое событие было извержение Везувием, и второй – пожар в Риме. При этом гонения на христиан при его жизни отсутствовали. Умер Тит, как говорят, от лихорадки, хотя есть версии, что его отравил его младший брат Домициан. Хотя это вполне возможно, потому что отравления в первом веке были привычным делом. После смерти брата престол занял Домициан. Последний император из династии Флавиев. Домициан стал императором в возрасте 30 лет. Он подозрительно относился ко всем, так что в Сенате его все боялись. Он очень много казнил. В 1995 году Домициан приговорил своего двоюродного брата Флавия Климента к смертной казни. Официальное обвинение гласило за атеизм. Это стало наиболее часто употребляемым винением против христиан. Впервые за все время существования Принципата Домициан приказал называть себя господином и богом и оживил этот императорский культ, почитание императора как бога, господин и бог. Гай Святоний Транквил писал, однако такому милосердию и бескрыстию он оставался верен недолгом. Говорят, что Демициан на публике был очень любезным, он мог говорить дружелюбно, но в то же самое время через несколько часов мог приказать уже к смерти. Так вот, при этом жестокость он обнаружил раньше, чем алчность. Ученика Пантомима Париса, еще Безусова и тяжелобольного, он убил, потому что лицом и искусством тот напоминал своего учителя. Гермагейна Тарсийского за некоторые намеки в его истории он тоже убил, а писцов... Которые переписывали и велел распять. Отца семейства, который сказал, что гладиатор-фракиец не уступит противнику, а уступит распорядителю игр, он приказал вытащить на арену и бросить собакам, выставив надпись «Считаносец за дерзкий язык». Многих сенаторов и среди них нескольких консуляров он провел на смерть, в том числе цивику Цериала, когда тот управлял Азией. Асльвидиена, Арфита и Ацилия Глабриона в изгнании. Это были казнены по обвинению в подготовке мятежа. Остальные же под самыми пустяковыми предлогами. После междуусобной войны свирепость его усилилась еще более. Чтобы выпытывать у противников имена скрывавшихся сообщников, он придумал новую пытку. Прижигал им срамные члены, а некоторым отрубал руки.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 Тысячи известных людей, ни в чем не повинных, отправил в изгнание и отобрал их имущество. Под конец он явил себя преемником Нерона в ненависти к Богу и в богоборчестве. Он был вторым, поднявшим против нас гонения, хотя отец его Веспасиан не замышлял против нас ничего плохого. Тогда же, как рассказывают апостол и Иоанн, бывший еще в живых за свое свидетельство о Слове Божьем, осужден был жить на острове Патмосе. Есть древнее сказание о том, что когда домициан распорядился истребить всех из рода Давида, тот, кто из еретиков указал на потомков Юды, он был братом Спасителя во плоти, как происходящих из рода Давида и считающихся родственниками Христа. Об этом так дословно повествует Египет. Еще оставались из рода Господня внуки Юды, называемого по плоти. Братом Господним. На них указывали, как на потомков Давида. Ивукат привел их к Кесарю до Тот боялся так же, как Ирод пришествия Христа. Он спросил их, не из рода ли они Давидова. Они сказали, что да. Тогда спросил, какое у них состояние и сколько денег у них в распоряжении. Они сказали, что у них у обоих имеется только 9 тысяч динариев, из которых каждому причитается половина. Они у них не в звонкой монете, а вложенной в 39 плетров земли. Они вносят с нее подати и живут, обрабатывая ее своими руками. Затем они показали свои загрубелые руки в мозолях, свидетельствующие о тяжком труде и непрестанной работе. На вопросах о Христе и его царстве, что это такое, где и когда оно явится, они ответили, что оно нет мира, и будет не на земле, а на небе с ангелами, и явится при свершении века, когда Христос, придя во славе, будет судить живых и мертвых, и воздаст каждому за его жизнь. Томица, не в них вины, презрительно посчитал их глупцами и отпустил на свободу, а гонение на церковь прекратил указом. Освобожденные стали во главе церквей, как мученики и как происходящие из рода Господня. Времена настали мирные, и они дожили до воцарения Трояна. Это пишет Эгазип, вспоминает о Домициане и Тертулиан. Попытался он делать то же самое, унаследовав нечто от нероновой жестокости. Но, думаю, имея долю здравого смысла, скоро остановился, возвратив и тех, кого и знал. Это было из церковной истории и все веки с Плинни младший описывает Домициана в последние годы как... Чудовище устрашающего вида. Высокомеренно чели гнев во взоре, женоподобная слабость в теле, в лице бесстыдство, прикрытое густым румянцем. В отношении смерти Домицана Андре Миллер пишет: Это всего лишь одна из версий того, как умер Домицан. Он имел обыкновение заносить осужденных на смертную казнь людей в список, которые с большей Предосторожностью хранил лично у себя. Когда же однажды он уснул ребенок, который случайно играл в его комнате, и увидел торчавший из под подушки список, с жадным любопытством осторожно вытащил его их под головы спавшего императора и принес к императрице. Та просто оцепенела, увидев среди имен, осужденных насмерть, и свое имя. Она тотчас осознала грозившую ей опасность, и Дамисиан, несмотря на свою осторожность, трусливую предусмотрительность и хитрость, был немедленно убит его двумя телохранителями. И теперь, дорогие друзья, самое-самое главное, ради чего мы все это прошли. Книга Откровения была написана в этих сложных-сложных условиях правлении домициана который преследовал и очень ужасно пытал многих многих христиан книга откровения было написано не для мира а было написано для церкви напиши семьи и тогда были страшное страшное гонение книга откровения дает утешение и вместе с ним она дает вот это ясное понимание, что нужно терпение. Нужно терпение. С другой стороны, мы видим, что Иисус показан как тот, кто принесет однажды свою месть, суд совершит над всеми этими людьми. Но главный смысл – надежда во времена откровения. Между прочим, мы знаем, что книга откровения написана в жанре апокалиптики, апокалипсис. И книга Даниила также написана в жанре апокалипсиса. И что интересно, книга Даниила, как и книга «Откровения», написана тоже в таких сложных обстоятельствах. Когда Даниил получил эти откровения, он находился в Вавилоне. Впрочем, тогда весь еврейский народ находился в Вавилоне – было пленение. Да, мы знаем, что еврейский народ находился в пленении в Вавилоне. Интересно, да, Первая империя, согласно книге Данила, пророка Даниила, Первая империя. Даниил получает откровение. Последняя империя в книге Даниила Иоанн получает также откровение, также Апокалипсис, который снова же указывает на конец: конец мира всего. И в этом конце есть огромное-огромное утешение для всех верующих, которые претерпевают которые предупреждают мучения, гонения, скорби. Пусть Господь всех нас укрепит, чтобы мы не падали духом, но чтобы мы терпели. Потому что есть еще время до срока. Если вы смотрите это видео, значит, есть еще время до срока. Нужно терпение. Пусть эта книга, пусть это изучение будет утешением для вас. Изучайте Писание, дерзайте вперед, и пусть Бог пребудет с вами. Аминь.